Ребята Тимуровского отряда ВОД, Вердомешское объединение Тимуровцев, пионерской дружины имени Владимира Залевского, Вердомирского детского сада средней школы, активные участники республиканского проекта «Тимуровцы бай». Они знают, что гиподинамия одна из проблем 21 века, так как большинство окружающих людей ведет малоподвижный образ жизни. А еще – перегрузки и стресс. Что может противостоять всему этому? Конечно же, движение. А организовать массовую активность можно с помощью танцев. И именно поэтому в марте у тимуровцев прошло творческое знакомство с видами танцев флешмобов С целью развития самовыражения через участие в массовом флэшмобе и способствованию активному и здоровому образу жизни у ребят состоялась очередная встреча на все 100. На этот раз с творческим человеком, классным руководителем 6 класса, а в прошлом – педагогом-организатором Ириной гунишкиной На этой встрече в дружеской и доброй атмосфере пионеры с удовольствием и интересом познакомились с правилами организации успешного проведения флешмоба, а также разучили основные движения танцуя с Ириной Тедевшиной и получая при этом заряд положительных эмоций. Затем ребята Тимуровского отряда «Вот» под песню территории детства» разучили танец и выступили перед юными зрителями с пионерской флешмобом. Позже Тимуровский отряд «Вот» организовал танцевальный флешмоб с младшими школьниками на подвижных переменах. В преддверии недели детской и юношеской книги прошло заседание любительского объединения «Современник» информационно-библиотечного центра, где его участие Участники, изучив новинки книжной литературы, вместе с Тимуровцами решили отдохнуть, организовав после долгой работы веселый и активный отдых книжный флашмок. необычно и круто. В школе сразу увеличилось количество желающих читать и танцевать. Так у нас в информационно-библиотечном центре прошел флешмоб под девизом «Читайте и мир открывайте! Делу время, потехе час! Это сказано про нас! Наступает весна, а значит, пробуждаются все самые светлые, добрые чувства, которыми так хочется поделиться с окружающими. Ведь, как известно, радость, разделенная пополам, увеличивается вдвое. Поэтому с теми, кто ищет и хочет создать положительное настроение и благоприятную обстановку, Тимуровский отряд Вот может поделиться умением создавать позитивное настроение. Вес-свешмоп позволяет выразить себя посредством движения, повышает работоспособность организма и физическую активность, а также дарит радость, здоровье, дает возможность найти друзей и единомышленников.